В Казанском федеральном университете стартовала международная научная конференция по алгебре, анализу и геометрии. Мне очень нравятся конференции, которые проводит Казанский университет. Так что я с большим удовольствием сюда приезжаю. Какие факторы влияют на стоимость продуктов? Экономист Казанского университета объяснил, как расшифровать тенденции продовольственного рынка. Цены на продовольствии в России, процентов на 45, зависит от динамики мировиховца. Какую методику разработали ученые Казанского университета, позволяющие обнаружить микро- и нанопластик в живых организмах? Таким образом, получается, мы получаем уникальный, уникальный спектр для каждого вещества. Всем привет! В эфире универ News, а в студии Елизавета Никитина – 24 августа в Казанском федеральном университете состоится прямая линия, посвященная особенностям нового учебного года – заселению студентов в общежитие вуза и приему иностранных абитуриентов. На вопросы студентов и их родителей ответит проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. Мероприятие начнется в 11.00 в прямом эфире студенческого телеканала «Универ ТВ». Вопросы можно задать в чатах трансляции и или заблаговременно направить на почту пресса кафусобачкамл.ру. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ВКонтакте и Твич. В Казанском федеральном университете открылась международная научная конференция по алгебре анализу геометрии. Об особенностях мероприятия и не только в нашем сюжете. Основной целью конференции является привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к работе над современными проблемами в области алгебры, теории вычислимости, анализа и геометрии. Данная конференция проходит традиционно в стенах Казанского университета. Директор Института математики и механики Екатерина Турилова рассказала об особенностях проведения мероприятия. Особенность этой конференции также в том, что... У нас будет очень большое количество пленарных докладов, которые будут посвящены как основным математическим проблемам в целом, так и проблемам отдельных разделов алгебры, анализа и геометрии. По словам Екатерины Туриловой, в конференции очно принимают участие порядка 180 человек. Это лишь те, кто подтвердил свое участие. Остальные участвуют в дистанционном формате. Здесь присутствуют математики из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары и другие. Особое внимание в тематике конференции уделяется фундаментальным и междисциплинарным исследованиям и проектам, нацеленным на решение крупных прикладных проблем, имеющих практические приложения. Мне очень нравятся конференции, которые проводит Казанский университет. Так что я с большим удовольствием сюда приезжаю. Я сегодня читаю лекцию, с большим удовольствием это сделаю, поскольку Казанский университет – это известный центр в России, да и в мире по теории функций. Для аспиранта из Саратовского национального исследовательского государственного университета Рената Фарахуддинова это первое участие в данной конференции. Для него это встреча с коллегами для обмена научными результатами. Первый раз. Участвовать в такой конференции очень интересно. Такие люди, известные математики, Юрий Леонидович Ершов, Русланов Марат Мирзаевич. Очень интересно с ними пообщаться, посмотреть на их выступления, как они делятся своим опытом очень здорово. Отметим, что труды конференции будут опубликованы в виде полных статей специально в выпуске журнала Лобачевский журнал of Mathematics, входящего в базы данных Web of Science и Scopus. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Состоялась церемония открытия Международного военно-технического форума Армия-2021 и Армейских международных игр-2021. Участие приняли президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 25 августа для иногородних студентов Казанского федерального университета запустят сервис по подбору арендного жилья в Казани. Пару недель назад в КФУ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом ООО «Квартика» и Ассоциацией гильдии риэлторов Республики Татарстан. Напомним, что 25 числа начинается заселение иногородних студентов в общежитиях Казанского университета. Это специально будет лендинговая страница в интернете, ссылка на нее будет размещена на сайте университета. И я думаю, что мы в том числе сделаем ссылки в личных, страниц, в личных кабинетах студентов для того, чтобы они получили эту информацию. Соответственно, зайдя, зарегистрировавшись, будет возможность увидеть все предложения, которые сейчас есть на рынке недвижимости, доступны для студентов в соответствии с этими как раз ценовыми категориями. И дальше уже студенты смогут сделать самостоятельный выбор относительно вот этой работы значит, в рамках вот этого сервиса. Как долго россиянам предстоит удивляться стоимости гречки и молока? Экономист Казанского университета объяснил, как расшифровать тенденции продовольственного рынка и какие факторы станут решающими для снижения цен. Весной россиян застало врасплох резкое увеличение стоимости продуктов. Цены на самые дешевые из овощей, картошку и морковь доходили до 130-150 рублей за килограмм. А продукты из минимальной потребительской корзины выросли в цене на десятки процентов. Динамика с июля положительная. По словам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в августе общемировые цены упали на 1,2 процента. Как эта статистика отразится на России? Цены на продовольствие в России процентов на 45 50 зависит от динамики мировых цен. С чем это связано? С тем, что сельхозпроизводители могут продавать свою продукцию как внутри России, так и на международных рынках. Если цена на международных рынках начинает падать, то становится выгоднее продавать в России. То есть, соответственно, больший объем сельхозпродукции пойдет на внутренний рынок. Предложение увеличится, из-за этого, соответственно, цены начнут, естественно, снижаться. Снижение цен можно заметить уже сейчас. Сильнее всего подешевели зерновые, молочная продукция и растительные масла. Новые урожаи и правительственные меры по поддержке сельскохозяйственной отрасли могут привести к дополнительному падению стоимости товаров уже осенью. В северном полушарии как раз сейчас у нас сезон урожая. Да, во многих странах соответственно, сельхозпродукция увеличивается в объемах. И это как раз приводит, то есть конкуренция между производителями, она приводит к тому, что цены снижаются. Вот. Также можно отметить тот факт, что с пандемией достаточно успешно борются у нас, опять же, во многих странах, сельхозпроизводителях. Большинство работников уже привито, и, соответственно, они могут работать в полную силу. А до этого весной были ограничения. Поэтому из-за ограничений объем производства были маленькие, соответственно, цены росли. А сейчас большинство работников смогло выйти на свои рабочие места, производят сельхозпродукцию, соответственно, объемы увеличиваются, цены начинают падать. На фоне этих факторов дешевеют и традиционно дорогие продукты. Например, стоимость красной икры начала падать благодаря хорошим прогнозам по вылову осетровых. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, скачки цен возможны внутри регионов и магазинов. Однако в целом по стране действуют механизмы сдерживания стоимости продовольствия. Ариадна Кугушева, ФАРИД ЗАХИТАГЛЫ, УНИВЕР Ученые Казанского федерального университета разработали уникальную методику, позволяющую обнаружить микро- и нанопластик в живых организмах. Подробнее об этом в следующем сюжете. Полимерные материалы используются сегодня повсеместно. Из них изготавливают приборы, предметы обихода, одежду. А поскольку синтетический пластик почти не подвержен биологическому разложению и в качестве вторсырья практически не используется, то количество такого мусора постоянно растет, загрязняя окружающую среду. По данным Всемирного фонда дикой природы, мировой океан попадает около 12 миллионов тонн пластика в год. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика – это частицы размером менее 5 миллиметров и нанопластика – это частицы размером менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться и накапливаться в организме и приводить к ряду патологий. Ученые научно-исследовательской лаборатории Бионанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику обнаружения микро- и наноразмерных частиц пластика в кишечнике беспозвоночных. Она основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Темнопольная микроскопия представляет собой особый э, способ освещения образца, при котором... Э, Проходящий луч блокируется фильтром, и боковые, боковые лучи э, освещают образец, и при этом получаются э, частицы на темном фоне. В будущем уникальная разработка Казанского федерального университета поможет обнаруживать и оценивать количество полимерных частиц в окружающей среде, а также исследовать их распределение в тканях и органах. Диана Латышева, Фарид Захитаглы, Универньюз.